Начинается второй тайм, счет 3-0, Титан 2, оранжевый выигрывает. Первый гол забивает одинокий, второй Егор, третий Матвей. Артурчик перекинул на Славика, Славик продлил, ну не точно. Дэн. Дэн на мяче, отдал Славка, Славка, не точно. Дэн не забрал, упал Поконул, синие ведут, атакуют Ванька выбил, молодец Сорвал контратаку Без нарушений, просто Сыграл просто Навес а, В темном месте Мяч у руки Ножка можно выносить Матвей, Матвей, не забегай. Да, отбирай, отбирай. Ай, да, ой, ай. Давай по флангу, по флангу, давай. то да, то да, да. Что, Лев? Ты посмотри на мальчика, посмотри на себя. Да Никита пускай внесет. А ты иди туда, Матвей, к воротам. К воротам иди. Только не забегай во всад. Во всайд не, не заходи. Никита. Вот сюда, я туда пошел. Во всайд не заходи. Никита. Садки, чуть-чуть отошли дальше. Еще отошли немножечко. Перебей. На ну, как же ты? Ну, Ренат! Ай, Ренат! Под мяч не может выбить. Забрали, забрали мяч. Денчик перекинул. На кого? На Артура, нет. Ну, Артем. Дай по флангу, по флангу. Молодец, Артёмчик! Да. Артем хорошо навесил, штрафную. Ну, побежал! Сейчас поменяй, сейчас христок будет. Давай, судья, у нас замена будет. Хорошо. Дай ему в зону, Даня. Он дай в зону мяч. Так, в зону дай! Помена. Дай, да! Стой, Кося, а вот по по туда Вот туда, туда, Петренко, иди. И? В середину иди. Вот Но тут за иди, все иди, за поле будет. Колдук, да выходи. Заходи, заходи, заходи, заходи, заходи, <свечес> <свечес> Так. Навес, Ваня, головой. Саня, аккуратно. Ну. Под удар? Нет, удар слабый. Миша, у тебя за спиной игру. Ой, Макси, закидывай. Смотри, вовсайде. Кадолги, где тут дела? Ай-яй-яй, Ваня, отдай воротарю! Конечно. Артемчик, молодец. Молодец, Артем. Ну Ваня. Ворота взял в руки. Что такое? Удар слабый, а не сильный был. Ты да, а что там назад мяч? О, побежи Тося, смотри, а Тося. Матвей, а, тося. Ай, не попал, Артур махнул. Как короткий. А мя мяч, ну. ну, да, Борис, Борис, Борис, Борис, Борис, Борис, Борис. Борис. Хорошо, хорошо, Матвей, все Пойдите, отлично. Стой, не иди, не иди туда. Костя, Костя. Аккуратно. Иди, иди. Ай, Артур опять проскочил. Забрай, забрай, забрай, забрай. И на место иди. по флагу. А, срезался опять. Аккуратненько, ногу поднял. Забрать! В зону, да, в зону, дай, Костя, спокойно, дай просто в зону. Брай. Да, да, да, ну да, будет. Это, ну, вот бежи, и все. Бежи. Молодцы. Дали. Бежи. Один гол. Чтобы в, в этот. Максим, не что расслаблялись. Думал, а? Чтобы не было расслабления. А? Тебе не стыдно? Ни одного мяча не остановил. Защита у нас. Пролетела как панера над Парижем. Все просто сделал, разложил, положил на лопатки, дал пас, ножку засунул. Игорь. Ну опять нету точности. Иди! Дай право. Иди. Абыр. Пошел по флагу. Ай, -я -я -я. а вот. Потиги, Ли! Мешай, мешай, мешай, мешай! А да боком не забирают мяч. Саня нету точности. Опять нету. Дай в зону, Дань! Дэн. Успел. Мяч выбивал. Э, Максим, ты передачу побежать можешь мячом? Что-то назад всех опять ждет. Синий таут. Ну дай в зону. Конечно. Артур не пошел. Передача нужна, Илья! Дэн, молодец, а кто пойдет? Беги, беги, беги, беги, Арсен, беги! Беги, Арсен! М -м -м -м, поздно стартанул, чуть-чуть бараше Так, да, что ж такое? Артем, просто вышел. А, вот. Подходите, Илюша, чего там стоите? Дима, подходи, Дим! Никита выкидывает. Ну сюда, сюда, сюда, сюда, Артур. О, встречаем! Встречали! А, долго, долго. Опять. Денчик, спокойно. Не да не спокойно, не не не блин, не блин не Денис! Не Что ж ты, Ёлки творишь? Перепуганные какие-то. А в кто стоит? Никит, что ты давай, задом давай, толкаешься давай, с ними? Назад, Котя, Миша, Миша! Никит, Никуана. ты можешь отыграться? Зачем ты толкаешься задом? Егора меняют на Кирилла. Замена происходит в «Титане» оранжевые. Ванька, выноси высоко только. О, вот это другой базар. Вот это правильно. Что, за руку держал? Максик, второй номер, придержал за руку Мишку, Мишка, первый был на мече. Ну. хорошо, да, вот ну, это уже психанул, иди, иди, иди, иди, иди, иди, ай, нет, точно, не точно, Артур, так, опасно. Опасная игра. Кто первый будет? Саня Азелистин первый. Арсен. Опасно, опасно. Нет, тут точно 17. Не точно, да, опас. Артем Шишкин. Хорошо, Славка закинул, но Артур не ожидал, что мяч придет. Еще раз. Нет, не получилось. о Ванька не успеет, не успеет. Артемчик, молодец, Артем Шур, Сушко, вовремя выскочил, меня забрал, но опять первый на мече никого, Артур стоит, ждет, Арсен обыгрывает, хорошо обыграл одного, сзади, ай-яй-яй, там Петька, четвертый номер, выскочил из-за спины, и отнял четвертый у четвертого отнял по линии так Макс нет это Славка ух ты закинул зону ну кто его теперь догонит да все это второй это второй да это второй молодцы так и надо Капец. нету точности, нету передач, нету ничего, а, замены у нас пошли и команда посыпалась, все те, которые в основном составе не играют, ну, результат сразу виден, а, защита плюс не хочет срабатывать, сам тащи! Обе игра, Никита. Остео! Да Костя, мянька, Что будет? Чем закончится? Ну и кто пойдет на мяч? Ансельсин. Нет. Никита, ты. давай давай давай Костя. Никита. Артем спас опять ситуация. Его, Уходи, говорю! Ой, Саня Залиски пропустил. Ваньку выпихивает на легке. Поворачивайся, Костя! Да, ниже иди! Да просто капец, блин! Дима, там вы втроем никого не держите! По флангу. Спокойно. Давай еще по флангу. Да, молодец. Догонит. Че? Потолкались, потолкались. нарушения, и.. судья махнул. Ну, первый на мяч. Еще мяч Никита. Да не мешайте друг другу. Блин, ну что же это такое? Передачу сделать. Отдай! Зону передачу сделать. За руку схватили сами за Потянул. Судья как раз стоял в и все увидел. дал. не Отдал. Ванечка, перекидывай верхом. Перекидывай верхом. О, расстрелял. Приседай, приседай, приседай. Приседай. Петренко, что ты бросил, Конь? Поприседай, Ники! Поприседай, Никит. Под дых, поддых, Костя. поддых попал. Ты бросил? Зачем ты бежишь туда? Петренко. Петренко. петренко. Ну Зачем не отошел. Не отошел на нужную дистанцию. <питренно> а, ну, на скажем так, сам кусть, виноватый, но ничего. Сзади. Мужик Костя. потерпит, попало, конечно, под, под брюха. Сырай с ним! От своих ворот! Выноси! Никита пролезет? Пролез, а там некому. А, Саня поздно кинулся. Ванечка, давай, давай! Ай! Артур ногу вставил, но не попало. Ну, честно говоря, отсюда мне показался, вообще рикошет, рикошет был, бы, был бы в другую сторону. Уйдет, уйдет, уйдет, уйдет, А да зачем ты, ну за игрой же следить надо, от кого мяч выходит, ну что ты делаешь, молодец. Ой-ой-ой, оп, отворот, отворот, отворот, товарищ Идеаловна замена, Никита сюда топ. Арсен, что там? Молодец, а? молодец, терпи, все хорошо. А? Ну, а? По, -по, по ребрам попал, да? Надо было чуть дальше отходить. Лев! Да елки-палки, Никита. Хотел всех отбить. Ну, Арсен. Не, офсайд. всад. А ну подними, никакой нету. Что-то в подними. Макси! Красное поднимение. Что ты отворачиваешь? Ну, я еще могу присудить, я могу присудить, что Посиди на этот. Вот там вот доктор на этом. Попросили тебя заморозку сделать. Выходи, Леша! Ну что? будет навес будет но не точно чуть-чуть за ворота вышел напоминаем 3 2 счет титан выиграл 3032 и сейчас будет у нас еще одна замена кому ты паз сей ну дай нормально вперед паз а, Ай, я, нет, я, нет. Я, я, я. нет, не обыграл. Тык-тык тык тык я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, ну! Давай, Артур. Давай, Артур Жлобиара, ну что ж ты дал, ну бежит Славка, рядом же ж, рядом просто бежит, пикни чуть-чуть мяч вперед. Ближе Миша! Ах, Миша, как вовремя ногу ставил, мяч вышел в аут. Не иди туда, Данил, не иди туда, э, Чиадов, вот сюда, в центральной группе, иди, Дима! Ой, хорошо, скинул. Артур, ну... Бей! Молодец! Давай, Арсен! Не, офсайд, офсайт, офсайд! Судья поднял флажок боковой. Остались в офсайте. Не вышел Арсен с офсайта. Мяч получил, пробил, попал в вратаря, его он не забил. Обидно, конечно. Ну... Черт! Пропусти мяч, побеги! Зачем ты его останавливаяшь? Стой, корабель, куда ты идешь? Ванька выносит. А там кто? Там столько Нет, не успел ворота Первый на мяче выиграл хорошо. Зацепил за ногу Саня завести кораблика. Кораблик упал. Судя свистнул. Штрафной выносит десяточка. Ванька принял первый на мяч. Но не выбил. Миша, ты? Арсен, Арсен обыгрывай. Дай право, Блин, Артур. Артур... Да. Уходи, Данил, борьба борьба борьба и шла от шишкин поддержал. Давай, давай напить, за но за кофту за футболку Дима, кораблика на опять началось би-беги принял выбил кому выбил непонятно кто первый прибежит того и мяч Хорошая игра. Боже мой, три года уже, пацаны. Учатся, учатся, учатся. учатся. А. Тык-мык, тык-мык. Один пытается обыграть а всю команду. Ешь. Этот Марадона пытается пяточкой отдать, но ни хрена не получается. Просто капец. Сейчас со счета 3-0, 3-2, сейчас еще и проиграем с такими пасами. Будет очень-очень обидно. Ну давай. Артемчик, уноси. Нет, слабый, да. Ух ты. Лицо, толкал. Так туда, куда ударишь? А он руку просит. Да, ну иди бей по своим. Ванька. Иди, иди быстрее. Иди. Закидывай, вот так, вот он, побыстрее, вот, Анасен забивает четвертый гол, Никита все сделал верно, хороший ассист, пошел как? по флангу, все. Ты все, правильно, четко Весь. сделал, Весь. Илья, Четыре два. Матвей, где вы? Кого поменяли? Поменяли Артема Шишкина на Сашку Маленького. Ну давай, давай, право, право право Да вправо. Ух ты, Арсазик, молодец. Ай, прикинул сином мяч. Да ты шо, ворота красавчик вообще вылечил. Молодец, такой удар. Уже, как говорится, был почти в ворота. Но нет. Оп. Мяч остался. Мяч остался. Да, да. Мяч остался, да. Мяж ему, Его! Быстрее! как он всех! Ой, молодец. Ну, молодец. Всю команду объем. Ну что? Тут, тут только можно сказать. Это видно, что нет. На 4-3. Мишка, молодец. Что можно сказать? Это видно, чем отличается игрок. Тебе не стоит. Уши Ты до сих пор трясут. Да, Денис, попади ты нормально по мячу. Тык-мык, <социт> тык-мык, тык-мык. Прошел дальше. Бум, кому выпил? Арсену не дошло. кому еще раз? Не дошло. Опять четверочка сейчас пройдет. У двенадцатой скорости нету. А теперь дверь. Да, да, вот и все. Ой-ой-ой, побежло. Как повезло, это, это у нас был, не, не корабель, это был Петренко, а Кензин. Кинзи". Такой шанс, хороший-хороший. Хлеб, у тебя и рот за спиной, Максим, ты никого не видишь и не слышишь. Нет, это плохо выиграл. Хорошо, иди, иди, иди, иди, иди, мешай ему, иди иди. Иди иди иди, иди, иди, иди, иди, иди, дави. Помогай, помогай. Денис, сейчас пропустит. Да дай, же, Артур! Артур дай, иди, Денис, Ренат, Ренат, иди, иди. Иди! Иди! Да дай, ну, не дай. ты его уже. Ой-ой-ой, печаль-печаль. Ух ты, ну! Подкат все не смог. Не смог, сейчас. Кому, Гренат? Удар правой ножкой. Правой ножкой бить надо было уже. Да бить надо было. Ну что ж ты? Взял по себе с правой ноги, убрал влево. Пошел в толпу, и в толпе не не потерялся. В чём, Это чём, просто... Театр, зачем ты туда идешь? А витам, а Театр, дам! Театр, Театр дам! Театр, да. Театр, Театр, Вот 14 номер, торопедник. Театр, дам! Да вот туда иди, говорю! Стой! Конец второго тайма Счет 4-3 Питан оранжевый выиграли Вот идет расстроенный Ну что ты расстраиваешься ну, Все хорошо, нормально получилось Не надо расстраиваться Нет, Ну что, молодец. За Слушай, ну ты хорошо пошел по флагу, видишь, я тебе тогда подсказывал. И все, красивый пас и голяк забил. Красавцы.